Здравствуйте, с вами Ольга Рзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года, основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. Креда нашего админа честность, прозрачность и платежеспособность. За все эти годы работы нашего фонда нет ни одного нарицания со стороны партнеров в сторону нашего админа. Наш фонд это рабочие места.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 более 40 тысяч а, кабинетов партнеров, которые а, именно работают, рабочих кабинетов. А если точно, то это 40 тысяч сто двадцать 128 а, партнеров, которые успешно развиваются у нас в фонде. Выплачено у нас уже более 120 миллионов рублей. Это только вывод делали на Perfect Money и Payer кошелек, но у нас есть еще внутренний баланс. Некоторые партнеры вообще выводят деньги только через своих новых партнеров. Итак, первое, что я хочу вам, кто еще не знает, кто еще не слышал и не видел о том, что у нас в фонде стартует новая площадка, это Across Market Mini помощь э, тем партнерам, которые не могут зайти на, на площадку Краус Маркет за 2000. Итак, ребята, ну начнем сначала все по порядку. Итак, первое, что мы начинаем, конечно, что, конечно, с регистрации, ребята. Регистрация довольно-таки простая, как во всех других проектах. Пис... прописываете логин, почту, почту обязательно делаю акцент, должна быть в Google и Яндекс на другие почты письма наши не приходят. А прописываете пароль, телефон, страничку в ВК. И смотрите, кто вас пригласил, кто дал вам свою реферальную ссылку. Выставляете галочку Я согласен. Перед вами открывается. Пользовательское соглашение оферта всем советую прочесть от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к спонсору, ни к администрации. И только тогда нажимаете кнопочку регистрация. Итак, вы зарегистрировались. Следующий шаг: вы заходите на свою почту, и вам приходит письмо от World money и вы подтверждаете свою регистрацию там кнопочка подтвердить регистрацию итак сайт перегрузился и вы оказались в вот таком вот кабинете и первое что в кабинете нужно конечно заполнить профиль для чего заполняется профиль а для того чтобы ваши партнеры имели связь с вами как со спонсором загружается аватар ребята хочу вам сразу вас Предупредить те, которые еще не знают. У нас админ не любит, когда у партнера не стоит аватар. Или стоят там птички, зверушки он этого не любит. Поэтому будьте добры, поставить свой настоящий аватар, загружаете с компьютера свой, свою фотографию. Как только приходит сюда код от вашей фотографии, нажимаете кнопочку Сохранить. Следующий, следующий этап это нужно прописать ваши кошельки. У нас вывод денег средств На перфект мани и пайр кошелек, а на пополнение подключена касса фрей. Через касса фрей вы можете пополнить с любой платежной системой плюс с карточек. Как только вы прописали, нажимаем кнопочку «Сохранить». В этом разделе, если вам не понравился пароль, вы всегда можете его поменять. Итак, площадка у нас стартует 3 марта. В 19.00 по Москве. В 18.00 будет вебинар, который будет проводить предстартовый, который будет проводить наш Денис. Я, добавьтесь ко мне, если кто хочет попасть на вебинар. У нас вебинары проходят в скайп-чате. Я вам дам ссылку на наш вебинар. Итак. В 18.00 еще раз говорю, что будет вебинар. В 19.00 будет стартовать вот эта площадка Краус Market Mini. Итак, что эта площадка представляет? А эта площадка у нас всего лишь... Здесь будет три накопительных а, стола и один будет шестиместный стол. И вход на а, первый, второй, третий и четвертый, вы видите... Первый стол будет 100 рублей, второй стол будет 200 рублей, третий стол 400 и стол выплат это 800 рублей. Как заходить на эти площадки, именно на эту площадку, я вам просто могу, буду рассказывать маркетинг и покажу, какие можно стратегии. Каждая команда выбирает себе стратегию и будет заходить именно по своей стратегии. Здесь на кнопочка есть «Маркетинг», вы ее можете нажать, и у вас откроется вот такой вот слайд по маркетингу. Чтобы перейти на другую площадку, вам нужно обязательно нажать кнопочку «Домой». Следующий этап – это как правильно купить именно эти столы. Я вам уже только что показывала, что вы нажимаете на площадку «Краус Маркет Мини» и листаете сайт, и покупка у нас столов в самом низу. Поочередно вы сначала покупаете первый стол, сайт перегружаете, выставляете бронь. У нас бизнес полностью управляемый. Куда выставите бронь, туда станет ваш партнер или станет ваш клон. И следующий идете, следующий покупаете, второй стол. Опять сайт перегрузился, вы выставляете бронь Не спешите. Самое главное, не спешите. Третий этап поочередно. У нас невозможно купить, например, четвертый или третий без первого стола. Здесь есть привязка к первому столу. Теперь следующий этап. Я просто на другой площадке покажу вам, как правильно выставлять брони. Итак, как выставляется брони? Видите, у вас будет вот точно а, так, первые, первый, второй и третий, это, как вы видите, бинары, а здесь будет шестимеска, четвертый стол. Как правильно выставить бронь? Бронь можно выставлять или слева направо, или справа налево. Это не имеет никакого значения. Но если вы не выставите бронь, то ваш партнер или ваш клон улетит и будет искать место в структуре слева направо на свободные места. Так вот, ребят, зачем терять э, своих партнеров? Поэтому... Э, я вам... Смотрите внимательно, как вы... Вы купили первый стол. Показываю на площадке этой, чтобы вы хотя бы имели представление, как. На площадке... Боже мой! На площадке... вот уже... Купили первый стол за 100 рублей. Сайт перегрузился, и у вас открылся вот такой вот а, стол. Вы нажимаете занять. Видите? Успешно. Сайт сейчас перезагрузится, и вы увидите, что уже стоит бронь, и написано занято. Итак, следующую Опускаетесь опять вниз, и покупаете второй стол. Точно так нажимаете купить, сайт перегружается, и у вас Открывается вот такой вот стол. Вы опять нажимаете ⁇ Занять ⁇ и у вас сайт перегрузился, и у вас выставлена бронь, написано ⁇ Занято ⁇ И так поочередно на всех столах. Это понятно, я так думаю, да? Следующий этап, как посмотреть именно, где стоит ваш партнер. У нас здесь есть. Вот такой вот, ну, давайте посмотрим моего партнера, да? поисковик. Вы вводите логин своего партнера и нажимаете кнопочку «Искать». Итак, вы видите, что открыл все столы ваших, вашего партнера. Вы можете просматривать полностью всю структуру. Итак, смотрим, нажимаем на веру. И я вижу, что у, у Веры а, первый стол уже стоит партнер, у нее занят. Если я хочу помочь своему партнеру, то я нажимаю со своего кабинета «Занять» и «Успешно». И моя бронь, где у меня было выставлено леди один а, у меня слетела. И мой партнер станет именно туда или мой клон станет именно туда, куда я выставила бронь. Теперь здесь работа площадки у нас есть. Здесь вы все, отображается полностью ваша а, работа. Какая сумма у вас из какого от какого партнера к вам пришла на баланс для вывода? Какая партнера, сумма из какого партнера вам пришла в накопительный баланс? Накопительный баланс – У нас есть два баланса. Это а, баланс для вывода и баланс накопительный. А, в накопительном балансе деньги собираются на переход в следующий стол или же для вывода. Это этап, я думаю, что понятен с бронями, да? Ну и теперь давайте перейдем именно в маркетинг. Маркетинг нашей площадки Крауз Маркет мини. Как вы видите, здесь три накопительных стола, а это двухместки, и один шестиместный стол, там, где полностью у нас выплаты. Итак. Как работает маркетинг этой площадки? Первый партнер приходит, у вас идет 100 рублей накопительный. Второй партнер приходит, у вас идет 100 рублей накопительный. Как только нажал второй партнер покупку первого стола, у вас автоматом открывается второй стол за 200 рублей. Первый партнер закрывает свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. Второй закрыл свой а, накопительный э, стол и приходит, становится к вам, сюда, на это место. У вас закрывается автоматом а, второй стол и открывается третий стол. Первый стол закрывает свой, пригласил два партнера, а, пришли к нему со второго, с первого стола и он приходит, становится к вам на это место. Второй партнер точно так закрыл свой первый стол и два партнера перешли сюда к нему на второй стол и он переходит к вам на третий стол. Это э -э, накопилось 800 рублей и у вас автоматом активируется четвертый стол. Как во всех шести местах это плечи идут вышестоящему спонсору, а весь нижний ряд это идет... Вам на баланс для вывода. Итак, первый партнер приходит сюда, становится к вам на это место. Вы получаете 50, идет распределение на 4 уровня в глубину по 50 рублей 4 спонсорам. 500 рублей идет вам на баланс для вывода. Второй партнер приходит вам 500 рублей на вывод. И 50, по 50 рублей делится а, вышестоящим спонсором на 4 уровня в глубину. Итак, третий партнер точно так. Четвертый партнер точно так. Итак, вы зарабатываете. Сколько, ребята? 2000 на баланс для вывода. Нормально. Можно заработать со 100 рублей. 2000. Итак, давайте еще сейчас разберем одну стратегию. Она довольно-таки простая. Здесь, ну, начнем с того, что, ребята, ну, 100 рублей, 100 рублей... Начинать бизнес, мне кажется, даже несерьезно со 100 рублей. Здесь можно заходить сразу же на 2 или на 3 стола. Тем самым вы сокращаете количество приглашенных партнеров. Итак, давайте мы с вами разберем, что если вы заходите на первые два стола, это на 300 рублей. Первый партнер становится у вас, покупает первый стол и покупает второй стол. Как только нажимает покупку первого стола второй партнер, у вас закрывается первый стол и вы становитесь своим клоном сюда. А вот... И у вас закрылся второй стол и открылся у вас автоматом третий стол. Второй партнер у вас уже идет куда? Под вашего клона. Сюда идет второй партнер. Итак, первый партнер закрывает полностью все свои два стола и приходит, становится к вам на это место. Второй партнер закрывает все... Свои два стола и приходит, становится, у вас это все идет в накопительный баланс. И у вас автоматом закрывается третий стол и открывается за 800 рублей четвертый стол. Здесь приходят, плечи, я как говорю, идут всегда вышестоящим спонсором. Это в, в шести мест. Сюда приходит первый и второй партнер. А вот уже с третьего партнера у вас идет деньги на баланс для вывода. 500 рублей на баланс для вывода, 50 рублей. Здесь начинает работать спонсорская привязка. Здесь вы получаете каждый спонсор по 50 рублей на три уровня глубину. Плюс идет реинвест за броню спонсора. Идет первого стола. Здесь точно так. Значит, 500, 500, 500. Итак, Третий, четвертый, пятый и шестой. И вы заработали шесть. И плюс же не забывайте, что вам идут начисления реферальные по 50 рублей. Вот так. Здесь я еще хочу сказать, ребята. Вот у вас, у вас стал первый партнер, да? Еще раз, одна очень хорошая стратегия. Итак, первый партнер у вас, вы активировали первый, второй и третий. Это всего лишь 700 рублей. И у вас первый партнер становится на первый стол, на второй и на третий. Вот что я, например, буду делать, если при этой ситуации я просто себе куплю клона за 100 рублей. И этот у меня закроет все остальные два стола и у меня автоматом откроется за 800 рублей вот посчитайте с одним партнером вы вышли куда уже сразу на четвертом столе вот советую именно по этой стратегии работать и так у вас первый партнер закрыл все свои он, дубликация здесь вообще стопроцентная должна быть. Что вы делаете, то и должны делать ваши партнеры. Они должны идти шаг за шагом за вами и вас дублицировать. Значит, первый партнер пригласил себе одного партнера и купил себе клона за 100 рублей и он приходит к вам, становится сюда, на это место. Второй партнер, то же самое у вас дублицирует вас и приходит, становится. Третий партнер, дубликацию делает четвертый и пятый и шестой вот пожалуйста с малым количеством партнеров вы заработали 2000 считаю что это очень хороший ну и маркетинг хороший денежный можно заходить и со 100 рублей можно заходить с 300 можно 700 можно сразу активировать полностью все 4 стола а поэтому Выбирает э, лидер, по какой стратегии вы будете работать. И э, успешного вам бизнеса, больших чеков. Но еще я хочу вам сейчас в этом ролике рассказать. У нас есть, вы заработали здесь 2000. Но не ставьте на вывод, активируйте вот эту площадку за 2000. Краус Маркет. И вы с вашими партнерами вместе заработаете очень хорошие деньги. И давайте я вам сейчас именно расскажу за эту площадку. Вы заработали там 2000, заходите на площадку Крауза Маркет и активируете за 2000 первый стол. У вас заработал первый партнер 2000 и приходится сюда становиться. Второй партнер. Тоже вышел на 2000 выплату и а, активировал эту площадку у вас закрылся и автоматом открывается а, за 4000 второй стол точно так же первый партнер закрыл свой первый стол приходит становится к вам на это второй партнер здесь у нас брони я вам показывала а, в, в ролике а, в, я вам показывала в начале ролика, как выставляется броня. А вы можете со своего кабинета помогать своим партнерам двигаться под столом. У вашего партнера закроется ваш стол. Он же к вам придет и принесет вам деньги на баланс. А с баланса у вас, например, если вы помогли ему, у него есть один партнер на первом столе, вы ему выставили бронь и поставили своего клона или своего партнера, и он у него закрывается, и он приходит к вам же, становится на этот стол. И я считаю, что помогать своим партнерам нужно, очень нужно помогать, чтобы они могли двигаться вместе с вами. Итак, у вас закрылся второй стол, и за 8000 открылся а, третий стол. Здесь первый партнер закрывает свой этот накопительный стол и приходит к вам, становится на это. Восемь тысяч идет в накопительный. Второй партнер закрыл свой на... второй стол и приходит с вами, становится на это место. И у вас за 16 тысяч активируется четвертый стол. Здесь, ребята, как я уже говорила, в шести мест идут плечи вышестоящему спонсору. А здесь сюда приходит первый партнер у вас что? Идет реинвест по броне спонсора на первый стол. 2000 идет делится спонсором по 500 рублей на 4 уровня в глубину. И 12 тысяч у вас на баланс для вывода. Ну скажите, это же хорошая сумма. Считаю, что хорошая. Второй партнер к вам приходит, становится на это место. То же самое у вас реинвест идет по броне спонсора. И 200, 2000 делится на 4 уровня по 500 рублей в глубину, и опять вам 12 тысяч. Итак, и третий, и четвертый, и последующие к вам будет постоянно будет движение у вас на этой площадке, и вы не только один раз получите вот именно эти 48 тысяч вы будете постоянно крутиться на этой площадке и постоянно получать по 48 тысяч. Ну скажите, ведь это же хороший хороший маркетинг, отличный маркетинг, тем более с малым количеством партнеров. Если у вас будут какие-то вопросы, если вам нужно пополнить, вы не хотите пополнять через кассу Фрей, пожалуйста, добавляйтесь ко мне, я вам помогу внутренним переводом. Всем желаю Больших чеков и успешного старта. С вами была Ольга Рзуманян. Жду вас в своей команде. Будем работать и зарабатывать большие деньги. Всем пока-пока.